Всем привет, с вами Данил Яценко Сегодня будет прохождение босса Заклинатель на фейке Вормикс 0 Проходить буду с двух аккаунтов, как я делал это с боссом Ярл э, Прохожу на следующий день, его после Ярла, чтобы не растягивать прохождение боссов Хочу максимально быстро пройти их А также проходить буду по супер тактике его Тактику, возможно, многие даже и не знают Поэтому, возможно, вы что-то новенькое узнаете для себя Как пройти босса на Изичак Но... На рычаг я не пройду этого босса, у меня все равно тут аккаунт слабый, поэтому из-за того, что Арс тут слабый, я не смогу делать некоторые нормальные ходы на фейке. Но что уж тут поделать, тут я флагану, короче, знаете почему? Мне не нравится. их ихняя очень не нравится. А, сейчас расстановку добьюсь хорошей, чтобы было проще показать. Вот, вот, а, смотрите, расстановка в принципе нормально, пойдет. Начинаю рушить эти духки. Так, ну я, конечно, тут нормально не разрушу их нифига. Ну ладно, ничего, ничего. Ставлю атомку, у меня поштучный атомка, кидаю газу. Это первый ход такой. Свейка походил. Теперь со снова выхожу. Разрушаю. Ставлю атомку. Ставлю балочку. И из заклинателя. Я специально сделал так, он не тпшится от них. Да, меня сильно, мне даже убило перста. Потому что по одному полетело. Но он не тпшится нифига. А если атомка зауронит из заклинателя, понимаете, и броню снимет. Одного я уже снял. Так, короче, я тут ничего не буду выдумывать. Посмотрите, что я делаю. Наверное, я сейчас просто дам как прямого этого. Зачем спросить его? Ну, это тупо, конечно. Сейчас буду добивать его просто, этого перса. Смотрите. Броню, к сожалению, я ему не снял полностью. Но. Если, допустим, я поставлю тут минку. Одну. Еще балкомет дам. Все. Видите, всех духов сломал, получается. И надо теперь этого добивать. На изи. Все, гас его добивает. Вот. вот. Он юзает, пускай юзит, пускай. Это ни, на что не влияет особо. Главное убить э, двух служителей. Почему именно двух, а не трех? Сейчас объясню, сейчас просто сложно и играть, и объяснять. Вы, может быть, не поймете. Всех этих фишек я уже начинаю убить этого Ложить. заклинателя Видите, я даю кувалду просто броню сейчас я ему сниму всю вот нахрен броня вот ты, ему не нужна вот теперь меня больше не будут бить никто Брыжок. он заюзал токсин я ему дал настойку. он не юзал перевязку но это ничего страшного но я я сейчас даю ему газовую, так как он не тп от них, в принципе, пофиг вообще. У меня три газовые гранаты, уже можно и бить их. О, он заюзал на 166 хп, все, он уже все юзал, и ему будут давать реген, только сами служители будут давать реген. Вот, даже 60 хп они дают ему мало. Все, у меня еще средства даже, минка осталась, допустим. Балкомет, я уроню как-то, не знаю, и кувалду опять ему даю, она ему снимает 65 хп, потому что, ну, дополнительно я снял броню, получается, и сверху еще урон пошел, он юзал уже, и мне пофиг даже блок, нет, блок я все-таки, наверное, дам, он может еще и фризануться, а это плохо, если он зафризуется. Вот это тоже не очень приятный ход от него. А надо было, конечно, добить этого служителя. Ну, я уступанул. Ладно, бывает, с кем не бывает, затупил. И сейчас я ему блин, нормально так не сниму хп из-за этого хода. Это бред. Что это произошло сейчас у меня? Не должен был такой ход случиться, ну... Ладно. Пытаюсь я сейчас э, его откинуть к этому, дать кувалду, обоих добить, все, все, далее что я делаю? Даю газовую. М Но надо тем персом давать, урон к холоду больше у того перса. Видите, брони нету, я снял броню, дал кувалду, снял броню. Я не убиваю этих... Почему? Потому что, если я их убью, то... Они, если я буду бить босса, то он будет ответку давать. Пока есть служители, то есть, ответки по мне не будет никакой. И легче проходить будет. Вот, у него уже половина хп осталось. Ну да, они дают ему 90 хп. Ну и что? Ничего страшного в этом нету. То есть, абсолютно ничего страшного нету. Этим тем более не давал еще ему авики никакие. Из-за того, то, что арсенал тут слабый на этом аккаунте, и возникают трудности при, при прохождении. Вот, я, короче, даю вот эту штуку. Да и все. Я могу дать пустить град ему. Э, ну, блин. Зачем мне давать ему град? Я еще авики не давал ему. Но здесь проблема в том, что прыжки тяжело будет давать без ранца, поэтому надо, блин, как-то, надо как-то сломать Прыжок. земельку, балку Прыжок. вот эту. Прыжок. Прыжок. Ладно, пофиг, уже пофиг, дают такие авики, глупые. Плюс еще газ не попал. Ну, ладно, у него у него мало ХП остается, у него мало, он юзавший, все, у меня тут победа сто будет. Ну, блин, он, он 500 хп у него, да? Согласитесь, вот у меня еще газ остался последний. И он как раз-таки ситуацию всю разрулит. Если бы газа не было, у меня на аккаунте очень слабые шапки и арсенал. И мне тут просто ну, тупо нечего делать. Я вот не знаю, как... Даже броню снять не могу нормально ему. Видите, я нанес ему 120 хп. А, возьму экстренный, не знаю. Прыжок. Блин, я не знаю. Повезло, конечно, мне. Даю сменку. Жду я немножко снял хп, чтобы газ больше снял ему. ХП. Прыжок. Вот, и газ будет его уронить прыжок. потихоньку. Потом дам калаш к ледяной ему. У меня еще одна минка есть, если что. Нет. Ну обычная минка. Да, они его сейчас зарегенят немножко, но газ-то больше снимет все равно, и у него останется а очень, очень мало ХП. А, а если бы еще на фейке газ был, вот Нет. и арсенал нормальный, и авики были бы, вообще бы жопа была бы тут. Но так как фейк у меня очень слабый фейк, дорогие друзья, прям вообще типа. Я не знаю, что тут сейчас можно сделать ему, <къем> вот, но. Ладно, я тут бавики накидаю, какие-то. Я вот такую балочку поставлю, на чем ну, газа не хочу, чтобы он вылетал. И калашек дам, ну, мало я сниму, я понимаю. Но, защиту главное снять, а дальше уже все. Видите, духов я снял, а дальше можно его бить И ответку я не получаю Никакую Ну можно еще тут что-то Снять ему дополнительно еще вот. Он юзавший, считайте Ну я блок давал, но он, он все равно Заюзал даже при моих блоках а, Вот, поэтому Все все, у него тут осталось еще 71 хп. И это добить проблем не составит никаких. А дальше, когда я добью его, ну, тут они, они да, зарег... зарегенили его. Но если, если я сейчас сниму броню босса, вот, самое-самое сложное, сейчас снять броню босса сейчас, вот. Я не знаю, вот, наверное, трезубец какой-то я дам сейчас ему, В гарпун точнее. Надо его только найти, понять, где он у меня, гарпун этот. А я его не наблюдаю вообще в арсенале, он есть у меня или нет. Ну, если сейчас ход просрою, то... Ну, даю огнемет, окей, где он? Хорошо, что у меня еще... Мина осталась одна. Вот ну и теперь... Я, конечно, блин, тут... Э... Я не добью его, скорее всего. 15 хп остается, Ну тут овечка, тут... Э, овечка добьет его на следующий ход, да. Э, он сам себя убил, ну, красавчик. Вы, ну, вы понимаете, что тут я прохожу его с мелкого аккаунта, где очень слабый арсенал. И если вы будете проходить с аккаунтов хороших, благодаря тактике этой моей... Новый. но ну вы на Изи пройдете его. А, он еще духов создает своих тупых. А, они не будут нас атаковать. Да, они не будут нас атаковать. Я помню, что они, они вообще-то бесполезны. Поэтому можно же это спокойно их травить сейчас. Делать, они не будут а атаковать. Потому что босс сам сдох. Он их создал, да? Ну... А атаковать они нас не будут. Нет, будут. Почему не будут? Ну, блин, ладно. Будут. Я, значит, ошибся. <св> yeah, <smell> я что-то подзабыл. Немножечко. Ну, ладно, главное добить, блин. Тогда уж если добью одного, а второго проблем не составит труда добить. М -м блин, как же все это сложно. Ладно, заюзаю тогда. Где юз? Где перевязка моя? Да я ничего не наблюдаю. У меня еще перс такой, который можно, может сдохнуть спокойно. О боже мой. Короче, бункер дам. Мне главное добить 200 вот этот хп. 203 хп. Да. Я не знаю, как добивать. Теперь. Ну да. Да, что-то я, я думал, что будет попроще с моей тактикой с этой. А оказалось, что нифига не проще. Оказалось, что у меня сейчас могут еще и убить, не попал. так скажем, а если меня убьют, они меня могут убить. Прыжок. Прыжок. Я же не добью его никак, да, он же еще у нас, если я сейчас добью его и как-то выживу. Я его добил. Главное, чтобы сейчас выжил я. <клес> а, этого персампу сбивают мелкого. Все. <клес> вот ну, вы знаете тактику. Я показал тактику. Если у вас, блин, аккаунт хороший, вы на изи пройдете. А здесь просто, ну, этого просто убивать, да и все. Сейчас. Согласитесь, я просто вот не знал, я думал, что я убью заклинателя, и они не будут нас трогать, эти духи. Вот. По-моему, раньше так и было, не знаю, что поменялось. А если одного оставит служителя, допустим, и бить заклинателя, то он начнет ответный урон давать. А если два, то почему-то не дает. Не знаю, почему, как это работает, но если э, два... То он не дает я надеюсь это видео было кому-то может полезно не знаю кто будет валить заклинателя в 2021 году но если кому это интересно вот там новая тактика на босса убийство заклинателя первым а потом уже духов